Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже больше 7 лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете переехать в Португалию, зайдите на мой сайт vizporchigol.com, там уже больше 300 полезных статей для тех, кто планирует переезд сюда. Еще там юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка, переводчики, и даже семейный врач. В общем, на самом деле полезно. 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию моей родной страны Украины. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации несет полную моральную ответственность за все происходящее. Если вы россиянин и считаете, что мое утверждение несправедливо, мол, а что я могу сделать, я вам отвечу. Вы можете открыто и публично критиковать существующую власть в России. Вы можете призывать парней увольняться из рядов вооруженных сил Российской Федерации. Вы можете называть вещи своими именами, например, террористические акты, за которые открыто берет ответственность Министерство обороны Российской Федерации, в Виннице, в Николаеве, в Кременчуге, в Харькове и в других городах Украины. В конце концов, вы можете уехать из России, не работать там, не платить налоги и не поддерживать существующий режим. Таким образом, у вас появятся аргументы для разговора с нами, украинцами, с новой властью в России, которая придет после путинского режима, и самое главное, с вашими детьми и внуками, которые будут спрашивать у вас, а что вы делали, когда российские солдаты бросали гранаты в подвалы, где прятались мирные украинцы от русских танков. Вследствие такой агрессии российских граждан по отношению к украинцам больше 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, больше 5 миллионов украинцев были вынуждены уехать из Украины. Сегодня мы говорим с семьей, которая бежала из временно оккупированной новой каховки в Херсонской области, Португалию. 24 февраля 4 часа утра как вы проснулись у меня по воспоминаниям это все-таки не 4 это где-то пол пятого около пяти такой был сладкий сон и тут такой удар грома боже мой какой гром и потом себе подсознательно хоть бы это был гром хоть бы это был гром и сижу вернее лежу и закрыла глаза и, и по-прежнему жду Ага, еще один удар. Ну, может быть, все-таки гром. И слышу, побежали соседи по подъезду. И я понимаю уже тогда, что это нифига не гром. Встаю, смотрю в окно, горит. Горит у нас воинская часть недалеко. Все полыхает. Вот так все дребезжит сразу. тут ну, весь дом дребезжит. То есть эти звуки я ну реально буду помнить всю жизнь. Когда свист, удар и вздрагивает все, все здание, весь дом, окна дребезжат. Первая мысль была, захожу к ребенку, говорю, доченька, вставай, доченька, вставай, война. То есть я понимаю, что нужно очень быстро, что-то делать очень быстро, хотя подсознательно мы были готовы, меня предупреждала моя старшая дочь, она много лет живет за границей. И у них была уже такая информация, и она мне звонила и говорила, мама, в течение 72 часов начнется война, собирайтесь немедленно, выезжайте. Говорю, дочечка, ну это ерунда какая-то. Она, мамочка, это точно. Мне звонили из Лондона, мамочка, это точно, пожалуйста, собирайтесь за вами, может заехать машина. Говорю, дочка, у меня годовой отчет. Вот давай я две ночи еще я поработаю, я досдаю, Вернее, даже я сдала годовой, но нужно было одному из предприятий подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы. Там достаточно большой пакет нужно было сделать. Думаю, так, я две ночи не посплю, я все подготовлю и поеду раньше к своей дочери в отпуск, чтобы она не беспокоилась. Потому что она переживает, что будет война. А какая война может быть в Украине? Это то, что, ну какая война? У нас, в Новой Каховке, в Херсонской области. Может быть, если будет, то что-то какая-то заворушка на востоке, может быть, там, где Донецк, Луганск, может быть, будет что-то.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 Можешь рассказать, как оно началось? Ну, в 4 утра мама меня разбудила, сказала, что дочь началась война. Эм, я даже не знала, что делать. Такое чувство, как будто все тело просто онемело от страху. И ну, я спросила у нее, эм, что делать. Собирать чемоданы, может там сумки какие-то, что с кошкой делать. И, ну, мама сказала, что сначала чемоданы собирая я думала, ну, я не знала, что собирать просто, вроде бы надо какие-то зимние вещи готовить, а мы, ну, неизвестно вообще, куда мы полетим, в какую из стран, или Польша, ну, в холодные страны, или в теплые, или к сестре в Дубае, вообще ничего не было известно. Ну, мы собрали вот это буквально две-три футболки, вот это зимние вещи, чуть-чуть куртки, там, толстовки. Это в 4 утра да. ну, там, или в 5? Ну, в 4 утра, там, до 6 утра, вот мы собрали чемоданы, потом думали, что делать с кошкой, но ну, решили оставить ее, потому что, я думаю, были бы проблемы. Были достаточно сильные взрывы. Кошка боялась, бегала по всей комнате, там, кричала, ну, укола. То есть были обстрелы именно новой каховки, да? Ну не, сам, ну, не самого города, мы просто живем прямо буквально вот в 800 метрах от военной территории. Вот это вот наш дом, лес идет и сама военная территория. И там начались обстрелы. И там какую-то заправку взорвали, что были ну, было видно, что пожар какой-то начинался. Было немного страшно. Необычное ощущение. Включала новости, смотрела, что в WhatsApp, в Viber, включила телевизор. Ага, все аэропорты взорваны. То есть никуда не выбраться. Нужно искать машину. Как искать машину? Я обзваниваю все такси. Никто не поднимает трубку. Я обзваниваю всех частных таксистов. Все говорят, нет, мы не поедем никуда. Я не понимаю, что мне делать, как мне быть. Вот тут, вот, тут, вот тут, вот бомбят рядом <coughs> воинскую часть. Вот все горит. Куда мне хватать ребенка, куда бежать? В процессе, вот я когда ищу эту машину, звоню бабушке, у меня мама, она в Цирюпинске, в Олежках. Говорю, мам, я здесь ничего не могу найти. А это 5 утра. Говорю, может быть, чуть позже кто-то появится, буду искать на улице. Но если ты сможешь, поищи у себя там. И быстренько собирайся, едьте за нами, и мы на Херсон. Потому что я понимала, что очень важно, что нужно переехать через мост на Херсон. Мы не нашли в городе машину. Мама нашла машину, мама приехала за нами, но мам, моей маме 74 года она не до конца понимала. Она думала, мы поедем к старшей дочери в Дубай отдохнуть, а не через 10 мы вернемся. То есть вроде бы какая-то заварушка, но она же не в теме. И мы едем вот из Новой Каховки на Херсон через Тюрюпинск. И мы едем, и я ей начинаю рассказывать, «Мам, я не знаю, куда мы едем». Она говорит, «Как ты не знаешь, куда? Мы же к Машеньке». Я говорю, «Я не знаю, куда мы доберемся и как мы выберемся. Аэропортов нет, ничего нет. Я вообще ничего не знаю. Вот мы сейчас на машине попробуем добраться до Херсона. Там автобус, поезд, какое-то такси, еще что-то. Я понятия не имею, что он будет». И тут она говорит, «Да нет, я, наверное, домой». Я думала, аж мы к Машеньке. Нет, через 10 я же домой. Да нет, конечно сейчас я, я же к себе домой. У меня там у меня же квартира, у меня все свои дела. Я говорю, ну, это очень важное решение, поэтому ты должна его принять сама и ну, точно и ответственно. Я говорит, нет, все точно, я остаюсь. Мы оставили маму в Цюрюпинске. и вот мы успели проскочить, и буквально минут через 40 мы уже знали, что мост захвачен. Но это мы узнали буквально там, ну, через некоторое время. Около 11 мы были на автовокзале, и такая ситуация на автовокзале. Стоит один автобус, огромное количество людей. Я в кассе спрашиваю, что-то будет, какие-то автобусы, что нам делать, я с ребенком. Говорит, мы вам ничего не можем сказать, вот один автобус. Все остальные, которые должны были ехать на западную Украину, потому что я понимала, что надо куда-то туда, западнее, западнее границы, куда-то туда. Они, говорит, все уже уехали утром. Стоит один автобус, водитель выходит и говорит, люди, говорит вот сколько влезет сюда, столько и будет людей. Но имейте в виду, что я не знаю, как далеко мы заедем. Я не знаю, поэтому берите на себя эту ответственность. Таксист высадил нас вот буквально в центре Херсона, там, где автобусы постоянно ездят. Мама потом не знала, куда вообще ехать, может быть... Нас заберет, кто-то может и таксиста куда ну искать, автобус может какой-то будет ехать. То есть мама спрашивала у людей, да. кто а куда едет, знает. да? Угу. Окей, и как вы выехали из Херсона И куда? Ну она позвонила директору, мам, ну директору ее, и он сказал, что он как раз вот на Херсоне, типа тоже он знал про войну, ну догадывался по крайней мере. И они с семьей поехали до Херсона, а потом они не знали, вообще, куда ехать. Но мама попросила, чтобы они нас забрали с собой. Ну вот мы встретились. Там их было... Сейчас... Ну, сам директор, его жена, дочка эм, и бабушка дочки. Четверо. Да, четверо человек. Потом, ну, потом мы присоединились и поехали до Одессы. Uh -huh. эм, в Одессе там были еще их родственники, брат вроде бы двоюродный с, с собакой и кошкой. Мы их тоже забрали с собой и потом поехали. Все в одну машину? Да, все в одну машину. Uh -huh. Ну, можно сказать, что семеро человек кошка и собака были просто в одной маленькой машине. Э -э точно не помню марку. Такое. И потом мы поехали до, э до границы Румынии, ну вот туда вот ближе, mm -hmm. в, ту, в ту сторону. В сторону Измаила, mm -hmm. yeah. И тогда мы просто были уставшие, мы буквально там вроде бы как два дня-три добирались. Туда. И мы искали по интернету, там, где можно переночевать. Директор открывает машину и говорит семье, говорит, девочки, выдыхайте. То есть они выдохнули, я влезла в машину, на колени ко мне села Ника, метр семьдесят четыре. Он говорит еще раз, выдыхайте, захлапывает дверь, вот, вот просто закрывает, как вот можно. И все, и так мы стали ехать. И спасибо ему огромному, ну, потому что, если бы не он, мы бы не выехали. Мы бы однозначно не выехали. Двое суток мы ехали, добирались до Западной Украины. Тяжело, пробки, какие-то искусственные преграды, там через Винницу закрыли проезд, нам нужно было объезжать. Ну, одну ночь мы ночевали просто в машине, ну как ночевали, почти не ночевали, просто ехали-ехали. А на вторую ночь уже все, уже все, ну, никто, ну, ни у кого не было сил. Всю дорогу меня сопровождал, ну, моя старшая дочь по телефону. Говорит, мама, я не понимаю, почему вы все время на месте? Говорит, два часа, вы, а вы по-прежнему, уже прошло, а вы по-прежнему на месте. То есть было такое, что за пять часов мы проезжали там километр или два. Говорю, дочечка, пока здесь, ищи нам, уже уже выехали, мы уже ближе к западной, ищи нам какое-нибудь жилье, потому что, ну, сил нет, надо где-то остановиться. Она говорит, мам, я не знаю, что делать, я не могу ничего найти. Все занято, все просто занято. Какие-то волонтерские центры, все, все ищет, все отели. То есть она оплачивала нам оттуда все наши вот, вот, движения. То есть она готова была их оплатить, но ничего не могла найти. Звонили просто всем подряд, кто кого знает. А поскольку, поскольку мой директор и его жена, они частенько отдыхали в той стране, то они начали звонить просто по знакомым. И те знакомые искали других знакомых, и в итоге... Женщина, дали номер телефона женщины, Людмилка. Замечательная такая, такая замечательная женщина. И она говорит, доброе я вас чекаю. Видите, я вас чекаю. Мы заблудились, должны были приехать там через полчаса, приехали через полтора. И смотрим, вот она среди ночи, она стоит, она стоит на улице, она нас ждет. Мы с мамой были один день у нее, а директор и его семья, ну, они хотели остаться там на два три дня. Вот мы ну, переночевали одну ночь. Нас директор, ну, он директор оставил свою семью у женщины этой в селе, а сам нас начал отвозить до границы Румынии. И вот мы стояли в, ну, были в пробке, которая просто была очень большая. Мы вот буквально шесть часов стояли в этой пробке. Директору надо было возвращаться срочно, до, ну, обратно. Uh -huh. Я точно не помню из-за какой ситуации. И он сказал, что вам придется где-то тут искать машину и уже ехать до границы Румынии или же 8 километров идти пешком. Uh -huh. Ну, нас высадил он. Мы нашли одного мужчину, который перевозит вот так людей до границ, uh -huh. до границы Румынии. И он. Ну, как у нас еще тогда были деньги, вот это буквально ну, совсем немного. Он сказал, что за 3000 довезет нас до самой границы. И с Румынии вы в итоге полетели в Дубай к сестре. Mm -hmm. А почему потом решили ехать в Португалию? Там нужна была виза. В типа, Дубай. Да, в Дубай. Вот э, туристам буквально, ну, можно только месяц оставаться, mm -hmm. а дальше типа платить за то, чтобы они дальше оставались. То есть там нет, Невозможно не, не принимают беженцев из Украины? Mm -mm. Мы тогда вообще думали о Португалии, вот тогда еще давно смотрели, там вроде бы красивая страна, безопасная. Вроде бы, ну, по картинкам, там, по фоткам, вроде бы неплохая очень даже. И вот сестра сначала думала, что в Германию, может, куда-то уедем в... Там, в Грецию или куда-то там Польшу, обратно туда. Там Италия, Испания, и потом мама подумала за Португалию, да и мы решили тут остаться. Понятно. И вы с Дубая прилетели сюда? Да. Ника сказала, что вы переехали в итоге границу и полетели в Дубай. Приехали мы к ребенку и мы четыре дня вообще не выходили из квартиры. Мы просто наслаждались ощущением дома. Что вот, не нужно никуда бежать, не нужно никуда ехать. То есть нас от, ниоткуда не выгоняют. Вот мы можем здесь побыть в тишине, собраться с мыслями совсем. И, в общем-то, начали думать о том, что же делать дальше, что же делать дальше. Вероятность остаться в Дубае, проанализировали все. Но это нереально. Для нас это совершенно нереально было. Потом смотреть в Европу, слава богу... Почему в Дубае нереально? Во-первых, не давал Дубай такого разрешения. То есть это можно было оставаться там месяц, потом дополнительно открывать какие-то визы. Он дополнительно... не принимал беженцев. Из нет, Украины, да, да, категорично нет. То есть это ну, вообще даже не рассматривался uh -huh. этот вариант. Уже даже если, допустим, без статуса беженца там все остальное, нике обучение, учеба, то есть очень дорогое там образование. Касательно медицины тоже все очень дорого. Касательно работы для меня, я вообще там не ликвид. Все, только молодые, красивые, здоровые, перспективные люди нужны в Дубае. И вы начали анализировать другие страны. И да? мы пошли дальше. То есть да, то есть все сводилось к тому, что у меня нет ничего. То есть вот я прожила 47 лет, я работала всю жизнь. Очень много. Я 20 лет работала без отпуска, без выходных. Я заработала свой статус, свой бизнес, я заработала свой доход, и вот в какой-то момент хлоп, и у меня все забрали. Все забрали полностью. Вот все, раз, и нет, ничего. И вот с этим ничего, куда деваться. смотрели страну, где мы реально сможем прожить, в случае чего. И вот все, да, только с, с, с, из интернета, из Ютуба, начали смотреть, где достаточно доступная жизнь, где, до, где достаточно доступно. Можно какое-то жилье снимать, какое-то что-то. И вот мы нашли Португалию. Ну, конечно, самое главное то, что подальше от России. И то, что да, доступно. Почему-то тогда вот именно. Именно эта страна пришла в голову. Но ну, мы о ней думали и раньше. Мы думали о том, что в перспективе, когда мы заработаем там деньги, мы, может быть, переедем куда-то вот здесь, вот может быть. Там, на... ну, это было настолько вот, просто фантазии. Просто, фан... ну, просто фантазии, просто иногда разговор там, за бутылочкой вина. А тут, ну куда? И как-то вот, вот и не было времени думать об этом, вот, вот что-то анализировать, какие-то страны еще. И из источников интернета первое, что для меня было важно, безопасная страна. У меня дочери ну, тогда было 13 лет, сейчас вот ей в апреле исполнилось 14. Ребенку 14 лет для меня это основополагающий вообще фактор. Безопасность. Потом то, что люди доброжелательные, в общем-то все об этом говорили, все об этом писали. И... И у тебя на, на YouTube-канале я тоже это видела. То есть ну, для меня это тоже было важно, потому что мы раньше с детьми путешествовали по Европе, и мы не увидели вот, как-то вот, готовности помогать в Испании. Вот мы пару лет назад были в Испании, в Мадриде, в Барселоне. И как-то вот, вот как мы не увидели как-то вот, вот friendly, дружелюбие. Но здесь вы не были. Здесь мы не были. Мы были в Италии, мы были в Испании, здесь мы не были. И то, что очень неохотно в Испании и в Италии э, говорили на английском неохотно. А тут смотрю, кругом говорят, что ну, это, это реально и возможно. И, то есть многие знают и говорят. Вот это вот были, в принципе, основные, основные позиции, которые мы решили, что да, наверное, да, сюда. И когда вы прилетели? Мы прилетели сюда 18 марта. Вот прошло 4 месяца. Ваши эти ожидания, которые были, они оправдались или не оправдались? Я не могу сказать, что я прям чего-то ждала-ждала. Главное было выбраться, за что-то зацепиться. хорошие люди, наверное, да. климат, потому что если смотрели там «Аля на да. старость». Да, да, в этом плане да, потому что для меня климат был вообще очень важен, потому что я в ноябре очень ну, сложную пережила корону. Я ну, буквально ее еле пережила, и у меня в марте месяце планировалось моим пульмонологом очередное значит, лечение моих легких, там прям ну, целая системная, февраль мы Пили таблетки, а в марте он должен был делать неочередную заливку легких, потому что ну, легкие были повреждены очень сильно. Опять же, в марте месяце мы планировали операцию с тромбами, которые после короны. В общем, много чего планировалось на март. Поэтому да, климат был очень важен, и многие говорили о том, что в Португалии климат для здоровья это то, что нужно. И как тебе? Честно. Честно. <связываю> ну, так себе. А что? Ну... Не знаю, непривычная страна, как по мне. Ну, И люди, как по мне, непривычные, непривычные вообще. Эм. Они не такие, как в Дубае? Не, не такие, как в Украине. Более какие-то дружелюбные. И очень... Медленные, можно так сказать. Ну, то, что они дружелюбные, это плюс, да. разве нет? Ну, или, как или... сказать? Непривычно. Непривычно очень. Вот что продавцы, что ну люди, которых я чаще всего встречаю, они все какие-то добрые, улыбчивые. А у нас же в Украине как-то ну не такие люди. Ну да. Ну так это наоборот должно располагать или нет? Но ну, все равно ну, как-то настораживает. Настор... А, кажется, что это может быть неискренне, да? да? а медлительные в чем это проявляется? Ну, ну имеется же... в виду, что у нас в Украине как-то по-другому, что ли, нас воспитали. Всегда надо что-то обязательно сделать. Если ты подумал о чем-то, то надо через день-два там сделать это обязательно. Угу. Тут, в Португалии, все как-то спокойно реагируют на серьезные ситуации. Или там на какие-то планы что-то свои... происходит, то они не сразу реагируют на эту ситуацию, да. так? Из серии дают возможность там отлежаться этой проблеме. Окей. Да. Okay. Наши сразу ну, видят проблему идут ее решать, правильно? Mm -hmm. Так или нет? Да. А как ты это увидишь? Ну, в смысле, вот ты 4 месяца, где ты это можешь встретить? А, ну, к примеру, мы когда пытались там записаться в больницу, типа, вот у мамы там просто тромбы, там а, после После проблемы с легкими, мы хотели там записаться, если вдруг что, то пусть помогут. И вот мы так и не дождались этого. Мы тут не пытаемся продавать Португалию, вот интересен реальный фидбэк. Ну, вот вы выбирали по доступности жизни, она доступна здесь или нет, как вы думаете? Я думаю, что э, намного все сложнее. Я ожидала более дешевых продуктов. Я ожидала реально более дешевых цен. Потому что вот я, допустим, считала, сколько мне нужно денег зарабатывать здесь, вот сейчас, живя, для того, чтобы позволить себе уровень жизни такой, как я привыкла э, в, новой Дома, в новой каховке. В, вот в моей маленькой новой каховке. Вот, Две с половиной тысячи евро. И я, честно говоря, не понимаю, как я их могу здесь заработать. И я до сих пор этого не понимаю. То есть наемным работникам, как пока говорят мне все, что это нереально, что это вообще нереально, я, вот сколько я вижу людей, я всех спрашиваю обо всем. Вот, вот посылают, ухожу, они посылают, если что-то рассказывают, я прям с удовольствием черпаю всю информацию, спрашиваю всех обо всем, где кто работает, как работает, сколько получает, какая возможность, то есть какая профессия, где можно устроиться, что можно сделать. И да, то есть я понимаю, что то, что вот я хочу и что я вижу, это ну вот, вот организовать свое дело, свой бизнес. Какой бизнес? Как его, когда у тебя ничего нет, когда просто ничего нет. Когда в Украине я начинала свой бизнес с ничего, то я его раскрутила, и за 20 лет я, я его сделала, на мой взгляд, успешным и прекрасным. И я уже считала, что вот пенсия, у меня уже вот пенсия. Вот мои два магазина прекрасненьких, любименьких. Я буду там себе спокойненько сидеть на пенсию. Меня обожают мои покупатели моего товара. Я обожаю людей. Но потом вот так вот все. Оборвалось и что делать сейчас? Я по-прежнему не знаю, Ром, действительно. Я еще не вижу себя, я еще не вижу себя нигде. Вы в новую каховку вернетесь, если она будет э, под оккупацией? Нет. Ну, у вас там квартира, у вас там же есть налажен бизнес, люди же те же остались, то есть ваши клиенты, они же там, правильно? И для меня это ну, морально не, вообще неприемлемо. Если мой город останется в оккупации, для меня это неприемлемо, я не смогу, я не вернусь в российскую оккупацию, я, ну, я, я не смогу вернуться, я не смогу там жить и, и существовать и все. Нет, это же моя родина, она должна быть свободна. В российскую оккупацию я не вернусь точно я вернусь в новую каховку когда ее освободят но вернусь однозначно может быть не навсегда но однозначно приеду туда Понимаешь, приеду за чекиниться обнять все своих знакомых всех своих соседей всех своих друзей потому что мой налаженный бизнес буквально несколько дней назад слава богу и сбройным силам украины хлопцы молодцы Взорвали огромный склад боеприпасов, который детонировал больше шести часов, и, в общем-то, недалеко был торговый центр, где был, стоял мой прекрасный успешный магазинчик, и он развалился тот торговый центр. И я тут плачу, потому что жалко магазин, а тут я так рада, что, что взорвали этот, этот склад этих боеприпасов, потому что столько жизней тысяч украинцев было спасено, потому что если бы это все полетело в глубину Украины, неизвестно, сколько бы людей погибло. Поэтому все вот, вот вот вот так вот взвешивается. Я так страдала за тем магазином, что, боже, я его ставила столько лет, я в него все вкладывала, он у меня уже просто был идеальный. То есть каждый сантиметр э, торговой площади был занят, весь товар, который я хотела, все, все что люди хотели, все уже есть, там еще какие-то были планы. Но когда взорвали этот склад, я сказала, слава богу, магазин развалился. Вы видите себя здесь наемным сотрудником? Вот да. вы 20 лет развивали свой бизнес. Для начала, я думаю, да, потому что я могу быть полезной как наемный сотрудник, я классный исполнитель, и я могу генерировать идеи, я вижу, я вижу вещи, которые ну, иногда многие не видят. То есть я работала главным бухгалтером много лет. И то есть мои работодатели, они, турецко-украинское предприятие, турки, они говорили, Ира, нам нужно сделать вот так. И вы придумали, Придумай. как это сделать, да? Ты понимаешь, у меня на, до такой степени уже это отработалось, что вот она стоит задача, даже не мне стоит задача. У меня уже куча придумано схем вариантов, как это правильно сделать, чтобы было наиболее интересно моим работодателям. Поэтому на вот этом предприятии, на основном, я проработала, слава Богу, 18 лет. 18 лет. И вот буквально перед Новым годом они продались. Смотрите, но ну ваши навыки, которые вы приобрели там, вы думаете, вы сможете их применить здесь? Я даже не думала об этом. Я была вообще в полной растерянности. Я, я думала, что максимум, что я смогу в другой стране сделать, вообще непонятно что. Это мне моя дочь старшая говорит: мама, подожди, ты с нуля организовала такой крутой бизнес. Ты финансовым директором была круп... ну, одного из крупнейших предприятий экспорта, импортного. Да ты легко сможешь все. Ну, вот, вот, И я подумала, подожди, ну ведь действительно же, ну, ну, ну, ну, я же себя реально считала всегда крутой, крутой по знаниям, крутой по опыту, по умениям, по работоспособности. Я в свое время, я же говорю, я работала 20 лет без отпусков и даже без выходных, я стала ходить в отпуска крайние только пять лет. А когда я начинала свой бизнес, я просто работала сутками. Я среди недели работала на работе. На выходные я выезжала с торговой точкой. У меня тогда был другой бизнес, выездная торговля вещами. Но я всегда это все параллельно делала. То есть я работала и вела бизнес, я работала и я вела бизнес. И я это все сделала, что я себя уже стала чувствовать уверенно. Вот свои 47 лет в новой каховке я себя чувствовала уверенно. И я так думаю, что мои навыки однозначно пригодятся здесь. Вот вы говорите, что посчитали примерный бюджет месячный того уровня жизни, который у вас был в Новой Каховке. И это две с половиной тысячи евро. А сколько Португалия дает из них? Португалия дает 189 гривен на взрослого... Евро. Ой, евро на взрослого человека, 91 евро на ребенка. Вместе это получается 285, но они как бы как идут, как будто вот, ну это, это, это мне выплаты. И 50 евро отдельно, вот еще ну, на малышку. То есть 330 да. лет. Да, 330, 330 евро. Не хватает 2 200. Сущая ерунда. Слушайте, может быть, у вас там в Новой Каховке был очень высокий уровень жизни, а здесь люди так не живут? Э, нет, не в этом дело. То есть в Новой Каховке мне для этого, вот для, для моего уровня жизни в Новой Каховке, мне было достаточно, ну как я зарабатывала, ну, ну, ну, ну, ну тысяча евро. Вот, вот как бы стабильный доход, это, это вот комфортненько. Но здесь за тысячу евро невозможно прожить. У меня там, ну, да, было мое жилье, но тут только тысяча надо на так, ну, вот это, это так вот очень очень очень средненько на жилье у меня была цель всегда дать ребенку достойное образование то есть она в украине занималась музыкой она в украине занималась рисованием семь лет художественной и музыкальной школы что неприемлемо было вообще практически ни для кого никогда но у нее так здорово это получалось что учителя и оба учителя и шли навстречу то есть закончить Параллельно эти две школы музыкальные художественные, это нереально, потому что там много заданий, там много заданий, и ну, это много. Но она приходила, рисовала три часа у нее рисования, и она рисовала весь план, который должна она была нарисовать за неделю. То же самое с музыкой. И они ее очень, очень гибко разрешали там немножечко опоздать, туда попозже прийти. И она через год могла закончить две эти школы. Ты сколько, два или три месяца там была? Да? Два, наверное, месяца. Два месяца. Если так считать, Ты была два. в португальском классе, вот там 30 детей, из них 29 португальцев и ты, правильно? Ну, там в основном очень мало португалов, там вообще с других стран, ребята, то бразил... Ну, очень много бразилов именно. Угу. Бразилы, африканцы, американцы вроде бы есть еще. А. И вот ребята, ну, с моего класса там еще были два мальчика-украинца. А, ну, то есть плюс-минус комфортно, ну, в смысле, ну, да, такая интернациональная солянка, что называется. Uh -huh. Или тебе как было? Ну, то есть ну, я представляю, ты всю жизнь про проучилась в школе в Новой Каховке, uh -huh. и тут бах, ты на два месяца в какую-то непонятную школу с непонятными учениками. Ну, ученики сами, они очень добрые, хорошенькие вроде бы. Но иногда кажется, что они меня обсуждают. Да? Так это и в Украине есть или нет? Ну, в Украине-то, конечно, есть. Ну, вот. Но так, все равно, кажется... когда ты ничего не понимаешь, как-то непривычно становится. Общение на португальском? Да. Они же на португальском говорят, а я же тогда ага. вообще то есть, не знала не португальский. несмотря на то, что они с разных стран, они говорят на португальском? На португальском, да. Вот прошло 4 месяца, вы со всеми знакомитесь. И в социальных сетях, и офлайн Вы у всех спрашиваете, как вы говорите. И они же вам отвечают что-то, правильно? И вот этот задор, вот эта уверенность, вот этот энтузиазм, он сохраняется? Нет, он не сохраняется, потому что большинство ответов от моих соотечественников, которые приехали с опытом, с прекрасным образованием, со своим умением, Многие не могут себя здесь увидеть. Это за эти 4 месяца, 4-5-6 месяцев? Да, да. Это, ну, это так и есть. Ребята, которые хорошо знают английский, которые очень хорошо знают английский, у них более оптимистичное видение будущего. Мне нравится учиться. Я обожаю языки. Я сейчас изучаю португальский, я наслаждаюсь. Я когда-то говорила детям своим, Боже мой, вот если бы у меня было время, я бы с удовольствием бы просто училась. И мне сейчас моя старшая дочь говорит: будьте осторожны со своими желаниями. Сейчас ты не можешь сделать ничего, кроме как учиться. Да, говорю, это так и есть, что я и учусь. Я учусь, и я учусь с наслаждением, и я изучают дома, и я купила книгу, чтобы мне было еще более интересно. Я и, и учу, и перевожу. Да, я не могу еще заговорить, но я учу. И хотя я думала, что я все такая умница, и я заговорю быстро, но я понимаю, что быстро это не сложится. А вот ребята, с которыми вы общаетесь тут, которые тоже приехали недавно, они у них какие настроения? Настрой у всех отличный, но пока тоже не видят перспектив. Вот с нами приехал один мальчик, Доктор, он доктор, стоматолог, и он моет посуду, и он сходит со своими курикулами кругом, и он не может пробить эту стену, ну, стену, это вообще не может пробить эту стену. Потом, ну вот девчонка со мной тоже, она владелица бизнеса, и тоже она говорит, что я не знаю, как здесь себя применить. То есть у нее были вообще серьезные намерения вернуться в Украину, в Днепр, пока там было спокойно, но вот на днях оттачили бомбить, и тоже ребенку 13 лет. То есть почему мы здесь? Мы все спасали наших детей. Не просто, потому что, ага, прокатиться бы там, может быть. Главное, мне нужно спасти моего ребенка, мне нужно спасти мою дочь. Все, схватила, самое главное, как говорят, знаешь, можно схватить в ладошку, и все, и потащил, и потащил, потому что есть задача. Со всеми, с кем говорю, никто еще не сказал мне, да, все круто, я здесь уже себя вижу, и... Не, наверное, одна девочка, которая музыкант, которая музыкант, которая тоже владеет английским, и вот у нее есть свои видения здесь, она подала свои там, документы куда-то в какие-то музыкальные учреждения, что есть шанс, есть шанс, что когда-нибудь вот, -вот как-то ей позвонят или каким-то образом она реализуется. Так вот, чтобы сказали, да, уже я все свое вижу уже здесь. Все, кто себя увидел, сейчас на уборках. Ну, вот месяц, как нет школы, правильно? Uh -huh. Чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь сейчас здесь? Mm, ну, как сказать, я вообще сначала вообще ничем не занималась. Эм, ну, там, максимум, что играю на гитаре. Нам Одна женщина дала бесплатно гитару. Когда скучно, то, да, беру гитару, то я играю разные песни, мелодии свои любимые. Бывает даже, что сочиняю иногда. А так вообще с мамой ходим там, к ее подругам, в гости, там, может, куда-то на пляж ходим. С мамой обсуждаете вот планы на ближайшее время? Ну, я понимаю, насколько это сложно и нереально, но все равно вы же, наверное, о чем-то думаете. Ну, мама спрашивает, что я планирую вообще в будущем? Я не знаю, я хочу вернуться в новую каховку. Не хочешь жить в Кашкаешь? Нет? Ну, непривычно вообще. Люди другие, софи... ну, совершенно. У меня м, своя компания была. А своя сейчас просто... нет, да? Mm -hmm. А где они? Они сейчас просто поразъезжались по разным странам. Кто-то в Италии, кто-то в Германии, там, в Испании девочка есть. Эм, есть один мальчик, который в Португалии, мы знакомы тоже с где, компанией. Где? Mm? где именно в Португалии? Он где-то недалеко от Лиссабона в каком-то таком городе. А, ну но вы не пересекаетесь, mm -mm. да? Понял. Ну вот э, Вообще возможности. У вас чат, там, не знаю, в WhatsApp, наверное, да? да? Угу. А, что ребята говорят? Все хотят вернуться в новую да. Многие хотят вернуться. Блин, а если не получится в течение года, двух, не знаю. Придется оставаться. Мы говорили с Никой. Интересно ваше мнение, как у Ники настроение здесь. Первое время это вообще это был трэш. Это были слезы. Это была истерика. То есть я же ей объясняю: говорю, доченька, ну, поедем, страна безопасна. И тут мы выезжаем из аэропорта и едем. Здесь в Лиссабоне. Да, в Лиссабоне. И мы едем на такси, и кругом граффити. Она. Кто-то говорил, что тут страна безопасная. безопасна. Ассоциация, почему же граффити на стенах? Это обязательно какие-то преступные группировки какие-то. Мы же еще не все видели. Понимаешь? Потом климат, здоровье и прочее. И первое ощущение, когда мы заезжаем в отель, и мы не понимаем, что происходит. Мы спим в куртках и в спортивных костюмах. И мы не понимаем, потому что в потому Украине что это зимой. Это март или начало апреля, и ночью холодно очень, да? Это не просто ночью холодно. А мы привыкли, простите, в Новой Каховке в Украине. Это трусы и майка. Ну, да. это, это все время трусы и майка. Это зима. Это зима на улице минус 10, минус 15, минус 20, а в квартире у нас это трусы и майка. Потому что плюс 28, плюс 30. Да. И, и когда. Я не понимала, почему такое, что это такое происходит вообще, почему это такое, почему, это же Европа, это же цивилизованное государство, как можно жить в таком холоде, как это вообще возможно. И Ощущение, что? запах сырости, запах плесени, я не понимаю ничего, что с этим делать, как с этим бороться, у кого не спрошу. Это же Португалия, привыкай, я к этому не готова. Я, я готова к тому, чтобы решить, провести паровое отопление, какой-то осушитель, какой а чем-то утеплить стены. Но привыкнуть я не готова к этому. Я готова к тому, что надо рассмотреть варианты, потому что ну, это, не, это неправильно. Ну, что, а ты, что что то что Ника есть? говорит. А Ника говорит. Ника, вот пока мы были в Лиссабоне, мы жили в Airbnb, потом мы немножечко жили в, в Форте де Каза, я она говорила, что это ужасно, куда ты меня привезла. Ты меня куда привезла вообще? Ну, а варианты какие? Что ты меня забрала из моей новой каховки? Мои все друзья еще там, мы уже уехали первые. Мы уехали первые. Это потом же через 2-3 месяца уже все разъехались из ее друзей. Из моих нет, все остались. Из ее друзей разъехались все. Но она говорит, у меня все там. А ты меня выхватила, ты меня забрала, вот что ты сделала. И вообще говорит, доченька, ну посмотри, красиво, ничего тут красивого нет. Ну посмотри, вот там, мне это не интересно, Вот то. И потом мы приезжаем в Кашкаеш. Когда мы бывали в Киеве, мы любили ходить по Андреевскому спуску, и там похоже, ну вот, вот вот вот булыжничками выложена улица. Много Бугенвили, а бугенвили в другом нашем любимом городе в Дубае, где живет моя старшая дочь. И много зелени, как в нашей родной Новой Каховке. Такие же сосны, такие же платаны. И тут как-то оттаяла душа. Вот как бы вот, вот, вот почувствовали себя снова дома. Я очень надеюсь, что новую Каховку отобьют. Очень-очень надеюсь. Я кричу об этом на весь мир, потому что у меня нет сил даже молчать об этом. Мне так больно, что мой город забрал, кто-то забрал, мой дом кто-то забрал. Я же говорю, вот, все началось вот с этого плаката, говорю, доченька, надо что-то делать. Надо что я, ну, я кругом в Фейсбуке кричу, что новая Каховка – это Украина, и повернить медим. Говорю, ну этого недостаточно, надо еще что-то делать, чтобы видели все, чтобы все слышали, чтобы все понимали, что новая Каховка ждет ЗСУ, что новая Каховка ждет освобождения, потому что все люди этого реально ждут, но заблокированы. Люди там заблокированы, они не могут говорить, информация оттуда не выходит, людей оттуда многих не выпускают, то есть... Это, это все проблемы, но люди ждут. Мы хотим домой, мы хотим в Украину. Мы старались показывать. Благодаря тебе спасибо огромное, что видит, видит весь мир и то, что навокаховчане есть здесь, и кто-то смог выбраться, и что мы хотим домой, и мы требуем вернуть наш дом. Мы, мы просто требуем вернуть наш дом. Всю мировую общественность, всех людей этого мира. Мы хотим наш дом обратно, потому что никто не имеет права забирать дом у людей, никто. у детей. Ни при каких условиях, никогда. Да с какой стати? Да в конце концов, что это что такое за, за, за, за первобытный век, что ли, слышишь, что кто-то захотел, приехал, сказал, что все, теперь это наше и все это наше. Поэтому, когда начали говорить о том, что ой, там, там новая Каховка вся, там за Россию, все остальное, говорю, нет, это все не так, это все вранье. Вся новая Каховка это украинский народ, это украинские люди, которые ждут ЗСУ, которые которые любят жить свободно, для которых демократия и, и свобода это важно. И да, мы будем бороться. Нова Каховка. Митинг русский. Колонна идет до мэрии. До оккупанти. Нова Каховка это Украина. А сестра, что говорит? Вот у сестры есть опыт жизни за границей. Ну, она mm -hmm. живет за границей. Вот, э, что она говорит? Ну, она же чувствует, наверное, твое настроение, что тебе не близки эти люди, не близка эта культура, может быть. Ну, не, не близка, непривычно. Ну, там она спросила, там, пару раз, типа, как кашкаешь. Я сказала, что мне не нравится, а она сказала, привыкай. И все, да? да? Все просто, понятно. А мама что говорит? Ну, говорит, что, скорее всего, мы вообще в новую кахоку не вернемся, и лучше... Получай, Ника, европейское образование, та и сидит тут. А, говорит, что в Магаховке нет смысла просто-напросто оставаться. Чебе? И... Да. Но Будущего вообще не никакого не будет. Если мы уже выучим португальский, найдем тут каких-то людей, много друзей, если вдруг вообще это будет, то, скорее всего, останемся тут. А там вообще выбор мамы, потому что... <laughs> я ребенок, я не могу... Не, ну через Принеская. пару лет ты уже не будешь ребенком. Ну да. Ну. ну скорее всего, у меня тогда вообще все поменяется, мысли другие будут. Может, я вообще забуду про этот город. Про новый Но мне... КХОК? <свят> Наверное. Ну да. Я пытаюсь понять, но я уверен, что я не понимаю даже трех процентов. не прочувствую этих трех процентов, что вы чувствуете. Когда ты строишь свое будущее, строишь дом, строишь бизнес, вот это вот все, и тут бах, и его просто кто-то отбирает. И ты не можешь повлиять на это, потому что летят пули и, и, и снаряды. Если бы откатить это все на 20 лет назад, что-то бы делали по-другому? То есть такие ситуации, они так или иначе могут произойти в любой точке мира. Ну, я не говорю, что э, Путин и российские войска вторгнутся условно в Португалию. Произойдет что-то другое. Ты знаешь, я такая, какая есть, я всегда бы делала. Я всегда бы делала, я всегда бы двигалась. Если бы я знала, что будет такое, я бы, возможно, эх, аккумулировала средства какие-то бизнес не в одном городе а возможно в разных территориальных но хотя у меня были об этом планы вот сейчас вот я говорю тебе честно буквально вот перед войной знаешь вот я дома и я кайфую я, знаешь, я, я, я вот хожу и улыбаюсь, я сама себе завидую. Думаю, классно как, вот так классно. Да? Вот я такая молодец. Вот все, в магазинчике все есть. Теперь уже только буду чуть чуточку там подбирать что-то, самые ходовые там позиции. Два магазина, все все продавцы есть, все работает. Буду сама выходить там на выходных. А вот как пойду на пенсию, то, то уже я там буду. буду я, Потому что все равно я продаю лучше, чем все мои продавцы. Меня больше всего любят все равно именно меня, мои покупатели всегда говорили, а когда будете именно вы? А когда будете именно вы? И я кайфовала от этого. Я вообще нашла вот этот бизнес для себя, парфюмерия, косметика, когда мне было чуть больше 30. 33. До этого я просто занималась, потому что я знала, что мне нужно покупать, мне нужно продавать, мне нужно что-то зарабатывать, потому что у меня ребенок. А потом я нашла то, что мне нравится. Я вообще помешана на ароматах. Я могу сеточку всю распознать, все-все-все-все. То есть если мне человек приходит и говорит, что я люблю там грушу, то я ему предложу там 10 вариантов, как, uh -huh. которые будут пахнуть именно, именно для него напоминать эту грушу или что-то. Или говорят, что вот мне когда-то привезла моя дочка вот там вот какую-то черную магию, а я вот вижу, у вас ее нет, то что вы мне можете предложить? Я ей предложу 10 штук, которые которые однозначно она узнает и которые будут ей приемлемы. Это мне было в кайф. Как это вы оцениваете этот рынок здесь, в Португалии? Здесь, в Португалии, я вам хочу сказать, для меня было удивительно, но в Новой Каховке, где 30 тысяч населения, 35 тысяч населения, я продавала уже нишевые духи. Нишевые. Это Монталь, манцера это Тициана Терензи, это Франк Букле. То есть и я была так удивлена, что я не увидела их здесь. Ну, может быть, я еще не все видела. Но во всяком случае, когда я познакомилась с людьми, которые здесь прожили 20 лет, и говорю, «У меня магазин с нишевой парфюмерией», они говорят, «А что это?» Я говорю, «Как что это?» «А мы этого не знаем». Я говорю, «Как вы этого не знаете?» «Честно, мы этого не знаем». То есть эта тема зашла и нравится, и даже сейчас мне девчонки говорят, что может быть такие, давай, у тебя там поставщики остались, там то все, говорю, я в принципе могу все насуетить, но у меня не хватит совести сказать моему ребенку старшему, что мне надо еще бабки, я не могу, потому что ей и так напряг, а у меня ничего нет, а я реально могу, то есть они говорят, вот, вот. Один, допустим, из видений, да, вот салоны, салоны красоты. Вот я познакомилась с девчонкой, которая делает маникюр, и я, ну, практически уверена, что если я ее попрошу, что можно я у тебя здесь поставлю то, что я знаю, что пойдет, или может быть даже вот приду к тебе и, ну, преподнесу это людям как надо, что это может пойти. Но может и не пойти. Но я почти уверена, что оно пойдет. Ну, может быть, кто-то посмотрит это видео из инвесторов и захочет инвестировать в этот проект. Вот, если инвесторы захотят стать богатыми, я здесь. Я сделаю вас богатыми.